Некоторые из вас не совсем поняли разницу между анкетой и дневником. Анкету мы пишем один раз, и в анкете отчитываемся за всю прожитую жизнь. А вот дневник мы пишем каждый день, и в дневнике мы пишем только то, что с нами было именно сегодня. Именно сегодня. Прямо в любую фразу ответ можно начинать. Именно сегодня я то-то то то делал, именно сегодня я думаю так, я чувствую так. Составляется дневник «Шичко». Это самоотчет, самоанализ, план на завтра и самовнушение. Все дневники по методу «Шичко» составляются по этой схеме. Фамилия, псевдоним, имя отчество. Слово «фамилия» зачеркнуть, только писать псевдоним. Во всех бумагах пишем только псевдоним. девичью фамилию матери. Дата заполнения, время начала, окончания дневника. Четыре основных вопроса психоанализа Шичко. Первый вопрос. В каком случае некоторые люди, и вот здесь многоточие, вот здесь можно поставить любую вредную привычку, любую вредную установку. Употребляют наркотики. Курят табаками, боятся начальника, грызут ногти, ревнуют мужа. Ну, все что угодно, можно сюда поставить любую вредную привычку. Второй вопрос. Зачем они это делают? Зачем они это делают? Третий вопрос. Что в этом неправильного, плохого? Что в этом неправильного, плохого? И четвертый вопрос. Как в этом случае поступите вы? Как в этом случае поступите вы? В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Каждый раз опишите один новый случай, бывший с вами. Давайте сегодня все напишем стандартную ситуацию. Некоторые люди употребляют алкоголь в праздник. Есть такие люди в Москве. Знаете таких людей. Да у нас полгорода пьяные хочет по праздникам. Есть. Зачем они это делают? А вот здесь соратники. Уже употребите новые знания. Напишите. У этих людей в голове ложная программа, что в праздник надо употреблять алкоголь. Что в этом неправильного, плохого. А вот тут напишите. Тут много неправильного и плохого. Праздник вроде бы радость. А люди тебя травят ядом. Алкоголь это яд. С этого яда дуреют, нехорошие поступки завершают, многие от этого яда на утро полеют. И самое главное, на все это безобразие дети смотрят. Дети программируются. Ведь вот что самое страшное. А как в этом случае поступите вы? Напишите три конкретных реальных варианта поведения без алкоголя. варианта поведения без алкоголя. Без алкоголя. И вам надо написать. В следующий праздник поедем на дачу без алкоголя. Или в следующий праздник иду с детьми в театр без алкоголя. Или в следующий праздник приглашу друзей самовар, торт, пирог без алкоголя. У вас у всех в голове есть программа, что на праздник надо бутылку на стол ставить. А вот представь по праздник, а вы взяли и без алкоголя. Напишите такую программку. Ваше отношение к спиртному. Пребыванию в компании, употребляющей спиртное, предложение употребить спиртное. Вам надо всем написать, что алкоголь ⁇ это я. Что сегодня я был, скажем, в компании, употребляющей спиртное. Сегодня, кстати, у нас родительский день, и очень многие люди посходили с ума и в родительский день употребляют алкоголь. Это страшное преступление перед умершими людьми, поминать их алкоголям. Я еще об этом вам расскажу потом. И сегодня, скажем, предлагали употребить алкоголь но я отказался и так далее. Вопрос. Ваше отношение к предложению употребить алкоголь? Пишет соратница. Иногда мне предложат выпить, я выпью, иногда мне предложат выпить, я не выпью. Причем здесь иногда. Речь идет, вам сегодня предлагали отравиться алкогольным ядом. Если предлагали, напишите. Сегодня мне предложили отравиться алкогольным ядом, но я отказался, так как дал расписку, ухожу на занятия. Восстанавливалось здоровье и зрение. Или сегодня никто, в счастью, не предлагал отравиться алкогольным ядом, а если бы предложили, то я, как человек разумный, конечно бы от этого отказался. Вы сегодня сдадите во время перерыва дневнички на проверку, но я уже, да, уже знаю, каких вы там ошибок понаделали. И вот чтобы вы эти ошибки учли сегодня, когда будете выполнять сегодня задание, я вам даю общие замечания по дневникам. «Первое запишите. Прочь сомнения. Три восклицательных знака. Прочь сомнения. Три восклицательных знака. В чем ошибка?» — пишет как-то соратница. «Да, Владимир Георгиевич, конечно, вы умеете рассказывать очень интересно и убедительно, но боюсь, что мне это не поможет. Ах ты, думаю! Да бойтесь вы сколько угодно!» «Но зачем же по этот страх перед сном на бумаге рукой писать? Ведь она, написав на бумаге «мне это не поможет», во сколько раз этот страх усилила свой? В сто раз? Она же перед сном написала «мне это не поможет». если перед сном писать, все это ерунда, все это не поможет, не поможет никому, мы уже пробовали. А я вам что сказал? Вы пишите наоборот. «Я разрушу эти ложные программы, я восстановлю свое здоровье и зрение». Я буду видеть без очков так же, как в очках, и даже лучше, как один соратник в Санкт-Петербурге в конце каждого дневника большими буквами мне писал «Я победю!» И воспитательные знаки «Победю!» И он победил, потому что он давал себе установку на победу, а не на поражение. Второе запишите замечание. Отвечать на все вопросы... Отвечать на все вопросы... Утвердительными, правильными ответами. Отвечать на все вопросы утвердительными, правильными ответами. В чем ошибка? Вопрос. Ваша работа по очищению организма от шваков. Пишет соратница. Я не очищаю организм. Точка. Искренне, честно написала. Оленный бес, который там сидит, говорит, "Вола вола, оно тебе надо!» «Да плюнь ты, плиз, водорчок!» И у человека даже мысли не возникает, что ему надо очищать свой организм. Он написал, «Я не очищаю организм, отойдите от меня!» А я вам что сказал? Даже если вы чего-то не делали, вы ни в коем случае не присите, что вы этого не делали. Вы лучше это сформулируете, как будто бы установку на завтра или, скажем, иногородние, по возвращению домой. По возвращению домой я обязательно начинаю очищать организм от шваков, так как это способствует быстрому восстановлению моего здоровья и зрения. Я пойму, что вам нечем было отчитаться, но вы хотя бы это сделаете установку на следующие дни. Вот у нас разработано дневничок по питанию. И там есть такая тоже вопрос. «Ваше отношение к солёностям, копчёностям, сладостям, мучному?» Тишит соратница. «Очень люблю и солености, и копчености, и сладости, и мучное!» Восклицательный знак. «Я смотрю, вес у ней 118 килограмм. Любит? Спасу нет, любит. Но зачем же про эту любовь на бумаге перед сном писать? Ведь она написав «Очень люблю копчености, во сколько раз эту любовь распарила? «Сто раз?» Это утром она все бросит, побежит в лапку за колбасой, она любит, ей надо. А я проверяю дневничок и очень люблю, зачеркиваю и пишу. Солености, копчености, сладости, мучное очень вредны моему драгоценному организму. Я в чем-нибудь себе вру? Нет. Да, я их люблю, но ведь они же и вредны. Так зачем же писать «люблю»? Вы пишите вредные вредны» и любовь затухнет. Запомните, соратники, каждый ответ... На каждый вопрос дневника должен у вас работать либо на разрушение ложной программы, либо на формирование программы новой, с которой вы будете жить дальше. Начинаете понимать, зачем пишется дневник? Дневник пишется не для Владимира Георгиевича, мне ваш дневник не нужен. Вы вечером перед сном с помощью ответа на эти вопросы сами у себя разрушаете ложные программы, либо типа формируете новые, с которыми живете дальше. Следующее запишите. Все ответы от первого лица. Все ответы от первого лица. И большими буквами. Я, мне, мое в каждом ответе. Я, мне, мое в каждом ответе. Я вот уже девятнадцать лет преподаю в таких народных университетах здоровья, и я вдруг заметил, что мы, люди русские, люди настолько скромные, что не приведи Господь. И человека заставит слово я написать, это надо его палкой бить и очень долго. Все привыкли изъясняться как-то вот так и насказательно. Завтра утром надо сделать гимнастику. Точка. А Ленный бед сидит и шепчет: Надо-надо, дуракам в телевизоре. Каждый день делают А ты спи, оно тебе надо? А вы же не написали, что это мне надо Вы написали, надо сделать зарядку тети Моти Так уж тетя Моти и делает И такие установки не срабатывают без вики Поэтому в каждом ответе на каждый вопрос Должно присутствовать ваше «Я» Завтра утром я встану В 7.00 я сделаю зарядку Все понятно, это установка Вы встанете и вы сделаете Четвертое запишите. Вредны односложные ответы. Вредны односложные ответы. Ну тоже типичная ошибка. Ваше отношение к спиртному. Пишет отрицательное. Точка. И пошло туда чего-то отрицательное. А потом ваше отношение к занятиям пишет положительное. И пошло положительное и лег спать. Уснул, а отрицательно за положительным бегало всю ночь в голове, к утру замкнуло, и получился ноль. Это в лучшем случае ноль. А в худшем отрицательное к чему-нибудь хорошему прилепится, а положительное к плохому, такое тоже бывает. Поэтому, соратники, никакой авракадабры перед сном на бумаге писать нельзя. Каждый ответ на каждый вопрос дневника должен работать либо на разрушение ложной программы, либо на формирование программы новой. Моё отношение к алкогольному яду, мочетры живых бактерий резко отрицательное. И тогда это будет не просто фраза, написанная перед сном, это будет целая торпеда, которую вы запустите в самый центр алкогольной программы, и ночью она ее будет изнутри разрушать. Мое отношение к этому алкогольному яду резко отрицательное. И последнее запишите. Нельзя сокращать слова, нельзя сокращать слова в дневнике и в самовнушении. Вот когда вы на занятиях пишете конспект, вы можете для скорости сокращать слова, ради бога, ну, чтобы было понятно. Но когда вы дома пишете дневник, отвечаете на эти вопросы, никаких сокращений не допускается вообще. Все слова должны быть прописаны полностью. Полностью. Ну, теперь ошибка. И звучит она так. Я навсегда прекращаю травить себя алкогольным и табачным ядом и надеть очки, калечить свои глаза. Ну, такая установка. Уже устал, уже носом клюет, уже спит. Пишет. Я навсегда прекращаю травить себя А и Д ядом. Точка. А... Алкогольно-табачные бесы сидят, говорят, да-да-да, еще ДДТ есть яд. Не уксус не пей, керосин не нюхай. А вы когда-нибудь слышали, что такое яд А? Есть витамин А, кстати, очень полезный для глаз. А яда А нет. А что такое Т, я вообще не знаю. Поэтому, заратники никаких сокращений в домашнем задании не делаются. Все прописывается алкогольным, табачным ядом. Тогда это будет... Работать на разрушение ложных программ и формирование программ новых. Я постараюсь, я попытаюсь. Я постараюсь, я попытаюсь. Возьмите в кавычки эти два слова «паразита», подчеркните их «постараюсь» и «попытаюсь». Поставьте тире и напишите «я обязательно». И с радостью сделаю. Я обязательно и с радостью сделаю. Я обязательно и с радостью сделаю. Постарайтесь, пожалуйста, поднять вверх правую руку. Постарайтесь поднять соратники. Ну-ка. Нет, я же не прошу поднять. Что-то взял да поднял. Вы постараетесь поднять? <регулированный> вот так мы с вами смотрим рядом в дневничках стараемся. Завтра постараюсь сделать упражнения, постараться сделать это не сделать. И установка должна быть совершенно четкой и конкретная. Не завтра постараюсь, а завтра я обязательно и, главное, с радостью сделаю такие-то упражнения для глаз, сделаю такие-то процедуры, так как это способствует быстрому восстановлению моего здоровья и зрения. Третье запишите. Исключить частицу «нет» из ответов. Исключить частицу не из ответов. Исключить частицу не из ответов. И напишите такой, к сожалению, очень популярный оборот: Я никогда не буду. Я никогда не буду. Возьмите в кавычки этот оборот, подчеркните. «Оставьте дыры и напишите, я навсегда отказываюсь. Я навсегда отказываюсь». Психологи всех стран мира в один голос утверждают, что человеческое сознание очень трудно воспринимает частицу «не». А маленькие дети частицу «не» вообще никак не воспринимают. И маленьких детей воспитывать частицу «не» просто запрещено. Рекады балуются. А мама говорит «не балуйся», а он продолжает баловаться. Он искренне слышал, что мама сказала «балуйся», потому что частица не просвистела, а вот что балуйся, это он понял. Мама говорит ребенку «не садись с грязными руками за стол». Вот он уже и сидит. Он искренне слышал, что мама сказала «садись с грязными руками за стол». А что надо сделать? А надо так извернуться, чтобы этого отрицания в установке не было. Ребенок балуется, что ему сказать? Займись другим делом, все ясно, пошел, занялся. «Не не садись с грязными руками, а что ему надо было сказать? Пойди помой руки, он пошел помыть. Самовнушение соратники пишется в самом конце дневника, последним. Это набор абсолютно выверенных фраз, которые являются фундаментом новой программы, программы быстрого восстановления здоровья и быстрого восстановления зрения. Я спокойный и уравновешенный человек. Я спокойный и уравновешенный человек. Я навсегда прекращаю травить себя. Я навсегда прекращаю травить себя алкогольным и табачным ядом. Я навсегда прекращаю травить себя алкогольным и табачным ядом. Впереди у меня прекрасная, трезвая жизнь, все пишем. Впереди у меня прекрасная, трезвая жизнь и отличное зрение. Впереди у меня прекрасная, трезвая жизнь и отличное зрение. Я навсегда разрушу алкогольную и табачную программы в своем сознании, а также алкогольную и табачную программы в своем сознании. Алкоголь и табак, все пишем. Алкоголь и табак — это мое плохое самочувствие и зрение. Это мое плохое самочувствие и зрение болезни. Мое плохое самочувствие и зрение болезни. Ранняя старость и слепота, ранняя старость и слепота и смерть. Болезни, ранняя старость и слепота и смерть. Трезвость, все пишем. Трезвость, трезвость. Это моя молодость, красота, здоровье. Это моя молодость, красота, здоровье. Отличное зрение и жизнь. Володость, красота, здоровье. Отличное зрение и жизнь. И памятники, соратники, что каждая строчка дневника, каждая формула самовнушения это разрушительный удар по зданию ложной программы. С одной стороны. А с другой стороны это свая. Фундаменте новой программы, программы достойной разумного человека, трезвой, здоровой жизни, жизни с прекрасным зрением. Сегодня я разрешаю его переписывать, дневник, с бумажки, но завтра надо сделать так, чтобы вы его выучили уже к вечеру и вспомнили эту установку, сами ее сформулировали и написали. Вспомнили, сформулировали, написали, забыли. Опять все прочитали, отложили в сторону, вспомнили, напрягли память, сформулировали, написали. И завтра я вам расскажу, почему это очень важно. Именно наизусть. Самовнушение писать в конце дневника наизусть. По памяти. Можно, конечно, переписывать, можно переписывать, эффект будет. Но эффект будет намного более сильный от этого самовнушения. Если вы вспомните эту установку, сами ее сформулируете и своей рукой напишите перед сном на бумаге. Вот смотрите, самовнушение, и начинайте лихорадочно вспоминать первую формулу. Так-так, вот, вспомнили, я спокойный и уравновешенный человек. У вас родилась мысль о том, что вы человек спокойный и уравновешенный. Кстати, мысль это ваша. И родилась она в вашей голове, и родилась она в той области сознания, где ваше спокойствие находится. Мысль очень хилая, мысль очень слабая, но вы эту мысль ловите на кончик пера и назад уже туда забиваете целую сваю. Я спокойный, уравновешенный человек. Во сколько раз вы эту мысль усилите? Сто раз свою собственную мысль сто раз усилит. Я навсегда, я навсегда разрушу программу на очков. То есть в том случае, когда вы сами вспомните, сформулируете и напишите, рука действительно будет стократным усилителем вашей собственной мысли. Поэтому, как бы ни было трудно, надо все-таки вызубрить это самовнушение наизусть. Если забыли, ничего страшного, опять все прочитайте, отложите в сторону, сами напрягите, память вспомните и напишите. А нет? Сегодня дома, вечером, перед сном, а именно, придете домой, поужинаете, все дела сделаете, кроватку разберете и прежде чем лечь в кроватку спать, выполните домашнее задание. Это особенность метода Шичко. Все домашние задания выполняются строго перед сном, перед тем, как лечь спать. Поленился, не успел, не захотел, не смог. чем ляжешь спать, с тем и проснешься. Запомните, соратники, 99% вашей успешной работы заключено в правильном выполнении домашнего задания. 99%.